Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео у нас на обзоре будет платформа Prime XBT. Это у нас хорошая торговая платформа. Здесь у нас много инструментов, много рынков. Можно торговать не только криптовалютой, также S&P 500, золото, все что угодно. На любой, как говорится, вкус и цвет. Здесь у нас есть, получается, платформа. То есть можно в режиме турбо торговать. Рынки такие, как на форекс, позволяют торговать графики криптовалют то есть у нас здесь полный набор инструментов для хорошего трейдинга моментально регистрация буквально занимает около минуты в принципе здесь все просто здесь есть плечо с плечом также торговать очень интересно потому что и прибыль у вас соответственно больше становится но опять же надо учитывать все риски все за и против то есть каждый смотрит сам и сам подбирает как ему выгоднее, лучше торговать. А, объем у нас здесь вплоть до полумиллиарда за сутки на данной платформе. Как по мне, это впечатляющий объем за сутки. Думаю, не каждая биржа может показать такой объем. И тем более, там только одна криптовалюта. А здесь у нас, как говорится, полный набор. А, опять же, здесь почему мы, как обычно, это все говорят, безопасность и надежность. А, как бы это... Везде такое пишут, mm -hmm. а, на самом деле, как оно все будет, никто не знает. В общем, что у нас здесь? То, что я говорил про кредитное плечо, краткий пример привели, там, допустим, биток по 7 был, да, купили его по 7, продали по 7.45, то есть без кредитного плеча у вас там процент будет мизерный, а с кредитным плечом, допустим, 1 к 100, у вас уже будет доход 64%. Это довольно-таки сразу как бы весомый аргумент уже, то есть с кредитным плечом торговать можно. И можно зарабатывать хорошие деньги. Также можно на падении рынка зарабатывать. но Это все стандартные примеры. Я думаю, вы у нас ребята опытные. Многие из вас есть, которые на трейдинге неплохо денег подняли. Ну и не считая только а, самих там проектов. В общем, по платформе все максимально просто. Хоть с телефона заходите, и торгуй. А, также для вас делаем какой-нибудь интересный промокод чтобы вы получили интересный бонус ну и конечно же реферальная ссылочка будете по ней регистрироваться мне небольшой бонус с комиссии за ваш трейдинг упадет и конечно же вы приглашаете своих друзей и также будете на этом поднимать скажем так небольшие а возможно и большие деньги в зависимости от того как вы будете развивать свою реферальную систему ну а соответственно как для трейдера больше интереснее будет не на рефералке заработать, а именно на росте нападения на падении курса и опять же работа с кредитным плечом. Тут у нас стандартно торгует где угодно, социальные сети, которые я оставлю в описании под видео. В общем, давайте посмотрим саму платформу. Как я вам говорил, здесь у нас есть свой, скажем так, личный кабинет, зашел, реферальная система. А, в общем, залетим мы на платформу, и здесь вы можете абсолютно себе добавить, а, не знаю, любую торговую пару, добавить для себя определенные виджеты, а, смотришь, сможете просмотреть любой рынок, кстати, эфир сейчас неплохо подрос, то есть на этом моменте можно будет под, подловить его, я думаю, сейчас где-то до 1500-1600 взлетит и будет опять небольшой откат, так что на падении рынка сможете заработать но если успеете сейчас то и заработать опять же сейчас неплохие деньги режимы турбо у нас имеются турбо ну, примерно как скажем так наподобие как бинарный опцион но это такое как по мне это больше как поиграть его спрогнозировать сложно скажем так я в этом не спец поэтому я про это говорить не буду как по мне лучше всего это скажем так, старая добрая э, обыкновенная торговая пара, в которой ты уже сам определяешься по своим графикам, по своему курсу, по своей стратегии, как будешь покупать и как будешь продавать, скажем так, свои э, активы. В общем, ребята, э, не знаю, напишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу данной платформы. Я себе на счет денежку закину, потом, возможно, я вам Покажу, как я буду торговать, сколько я наторгую, сколько у меня получится торговать. Вот что я же говорю, мне еще понравилось, это реферальная система. То есть, можно иметь неплохой процент. То есть, я же говорю, опять же, приглашаете друзей, запускаете платформу, все, торгуете сами, еще получаете бонус комиссии. Очень, довольно-таки, приятный бонус в размере 20%. Ну и соответственно когда у вас будет уже линии расти, процент чуть меньше, но и как бы людей у вас будет больше. Оно как бы одно другое будет компенсировать. И тем не менее вы будете все равно получать хорошие деньги. Промокод. Промокод мы вам сделаем. Сделаем какой-нибудь интересный. Ну, в принципе, я не знаю, что вам еще показать по платформе. То есть можно провести анализ рынка, там себе поставить, допустим, там сравнить его индикаторы для себя какие-нибудь провести, определиться по средней, по рынку, по полосе, как он идет. Ну и, соответственно, от этого уже отталкиваться и думать, как торговать дальше. Для тех, кто, допустим, слабый в торговле, подает лучше реферальная программа. Те, кто умеет торговать, залетайте. Тем более, сервис русско-язычный, то есть, есть русский язык, можно будет смело, легко, без всяких сложностей торговать. Никаких у вас проблем возникнуть не должно. В общем, ребята, на этом у меня вроде бы как все. Вы вообще напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной платформы. Нравится нам не нравится вам данная платформа. Ну, а мы пока будем заканчивать видео. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Давайте наведем шум в комментариях и поговорим о данной платформе. Всем удачи, всем профита, всем пока.